Вообще, их история похожа на изящный коктейль, пропитанный турецким солнцем, домашними бургерами и частичкой карантина. Вы вкусите этот коктейль, который оставит у вас приятное послевкусие надолго. Ну а сейчас я хочу, чтобы сюда вышел настоящий синий ангел любви. Зевс, твой выход. Давай! Саша боится высоты, но сегодня он готов совершить тот самый прыжок в семейную жизнь, чтобы быть всегда с ней рядом. Давайте встретим его, как полагается, максимально громко! Сами ждем тебя! Единственная девушка, на всей планете Земля, которая смогла обуздать этого уральского гепарда, этого крупного по лесу. Она его взяла не силой, она его взяла добротой, лаской, терпимостью. И, что самое важное для него, она никогда не стремилась его переделать. Когда он занимался биткоинами, она ему говорила, «У тебя все получится». Она настоящая леди. Она его истинная любовь. Ксена, мы тебя встречаем! Выходи, родная! Они танцуют, и она к нему прижималась. Прижималась очень близко, как к родному человеку, и водила руками по спине. И он думал, боже мой, какая она нежная. А она думала, боже мой, какая я пьяная. Пляж, они лежат и загорают. Саша говорит, я сейчас вернусь. Уходит много, закидывает кольцо в рюкзак. Рюкзак вешает на плечо, идет к ней. Заказывают парашютную прогулку. После этого он перекладывает кольцо в задний карман шо. Карман этот... Без замка есть риск, что кольцо выпадет. Но Саня рисковый парень, поэтому они взмывают в небо. Люди становятся маленькими точками, карамельным воздухом бывают ее волосы. Он смотрит на нее, нервы его натянуты так же, как парашютные строк. И вот в левой руке у него телефон, в правой кольцо, и он говорит, ну что, время пришло. Держит кольцо. Она, конечно же, спрашивает, какое время? Тогда он понимает, нужно быть более конкретным и произносит. Выходи за меня. Она засмеялась, сказала, "Для чего ты, и не поверила. Тогда он собрал всю свою силу в кулак И максимально громко крикнул. всем выходи за меня замуж. Ты выйдешь за меня. Она посмотрела на него, была удивлена, рада и сказала, ну, получается, да.